Так, упаковка пленок а, стаканов одноразовых по 6 штук. Крусотая пленка. Вот так вы. Все четко. То есть хорошая пленка. 35 микрон, толстая, очень хорошо смотрится. Очень хорошо смотрится. Аккуратная упаковка.